Ну и да быстрее отвлекаю, пока я тут мед собираю. Э, он мою лодку угоняет. Что, он всякий случай прячет? Все, так лучше видно. Всем привет, вы на канале INGAME, и мы сегодня снимаем Майнкрафт, и как в прошлой серии вы видели, мы заутались тут. Мы сейчас будем выключать креатив. А, ну, сейчас мы тут утро сделаем. Ладно. Выключаешь? А, выключаю? Да, выключаю. Так, все. Выключаю. Вот так. Все выключил. Пошли выживать. Или что, дома пока вы будете здесь? Блин, самое главное, чтобы на меня идти. тут. Чего не налетели? Они а не зайдись? Я, пока мне они не нужны я пока здесь побуду пойду в тот дом все вещи за стоп это на ну, всякий случай которым угу. которые мне не нужны вещи сюда положу и по побегаю и да вот сюда и да и да вот еще и да вот вот сюда вот, сюда, вот так так, так, так, так, так, делаем, так, так, так. вылаживаю все свои ненужные вещи сюда. Так, музончик. Ненужный. Древесинка. Да не, я пол, не хочу там делать. Блин, точно забыл. Так. Да не надо, не надо, не трогай их! А то они нападут на тебя. Они на тебя нападут. Д давай, сразу беги от, от них, ага. Вот давай. Сразу делай и убегай, непонятно. То они. то они нападут на тебя, я знаю. Я просто сам-то сделал, они на меня напали. Ч ты? Ну, что ты так долго гуляешь? Что ты скины-то убираешь, убираешь так? Вс ⁇ давай. Я я, я я могу сейчас убиться, я тебе помогать буду отбиваться от них. Окей? Подожди, я к тебе бегу. Теб... Да не, помогать тебе убивать. Я все, все равно все вещи выложил это. Уходите все! Уходите! Уходите, еще будет война! Давай! Они нападут на тебя сначала, потом я буду отбивать. Давай! Вот, вижу! Иди, иди, иди! иди. Ну-ка! вы мед, выпей мед. Иди, Быстрее иди домой! Да, я знаю. Ко, ко мне домой иди. Блин, они мне сейчас тоже будут упасть, по-моему. Я сейчас тебе помогу попробовать. Фу. Ну-ка, дай-ка я попробую. да? на всякий случай одну, давай. Дай. Угу. О, ты когда, Привет. когда ты открывал дверь, ты убила в еще рукой? Привет. Так, Там в сундуке? так, в сундуке, понятно? Да. да, на всякий случай, давай. Вот это... Так, блин, где ты? Открывай дверь, а? Ча, блин, попробую их украсть. Ага. Блин, баночки-то дай. Да, точно. Да. Так, давай. Так. Да. Я. Так, блин. Понял. Все время отсобираем. Ай! Понял, э? Забираю. Забираю у меня. А. Ай, блин, подзак. Дали. Они а, все со мной. Они на меня гонятся, нет, они. А, нет. Ну и да, <свист> быстрее отвлекаю, пока я тут мед собираю. Ой. Ай, ёбка, бабай. Я, я я бегу, я бегу, зря бока. Эй эй эй, они, что, не хочет меня хочу. бить. Да, мы посетили. Посмотри, одна щука на меня. Меня нет. Эй, ты ч? А! Ой, просите, я убегаю. Ай, блин. Я яблоко. Ну-ка, попробую я так. Да, реально, они только от меня отстали почему-то. Эй! Чё а вы не хочете меня бить, а? У тебя под дам. Нет. Меня... Не хочешь. Да там уже нету меда. Да. Девять у меня мёда. Ну, забирай давай. Опа, я забрал. Ай! Блин! Пёкорный бабай. Да, нет. Да, они и не могут точно. Прохолодили свою попку и дальше начинаем. <смех> не могу достать. Чего, блин, хочу ударить? Зачем мы только их это спа спавнили? Не знаю, зачем. <смех> Потом нас пусть упасит да. Пойду тебе на помощь ты где? я да а, да, а, нет, у не доказывает. Быстрее, уходи, я сейчас тебе пугу. Да Прилет. Эй. Опа, собак. Не можешь догнать. Меня. Вот это он легкий, конечно. Это не, ай-то я пунгу его. ладно, да, давай, Даш. Угу, uh -huh. блин, у меня хочется подзатворить. Она хочет это? Мягко. Точно. Ай! Блин, ты это ты? Нет. А, точнее. Это... Это, блин, ну, <связь> уплываем. У у Веревка? На наши, вот. ну, у меня нету, у тебя. У меня есть две. Ой, ухо мое. Одну, одну? Ну, давай. У нас будет две водки. Я сейчас кое что скрафчу. Водки? Да не, а у, -у, у меня нету вот. Да, я просто скрафчу для себя брони, кожаной. я занубик <связать> так Знаешь, что, я знаю нет, у меня нету А, <связать> ты мне туда повозил, а понял да, я увидел. Я... да, тебя все, я пойду блин, скрафчу эту можно интересно А, нет, не хватает еще, сколько а не хватает, или <связать> М -м -м. Так, у меня всего лишь две. А, еще, дай мне еще две скурки. И я сделаю сейчас почки. Где? А наверху. Иду. Так, все, я теперь могу с... сапожки скрафтить. А вот они. Все, спасибо. Еще могу... А нет. Вот, все, я одел... У меня теперь есть сапожки. Ее, yeah, yeah, какой круто видишь yeah. Почему? Yeah. Да спать. Yeah. А сейчас за ночь или утро? А, утро. Значит, я доступ успокоил. Yeah. вот куда давай. Yeah. Хорошо стоит вс, одежду положила это. Кто дом у меня, где я строил для себя на всякий случай я <связывая> садиться. И утро надо и делать. Все. Я... Я... Я, тебя... вот, угу. я пока пойду, я пока подушу на улицу. Свяжу воздухом. Всё, я... А, ладно. Так, бегу, бегу, бегу. Вверх. Дай. ⁇ Да, так, спасибо. <с> <ø Wonderful> Аля, я плыл. <lime pad> Давай. О, я, я и твоего котика нечаянно захватил. Он на моей лодке теперь гоняет. Ух, иди сюда, выгоня его. Я нечаянно поехал, и котика твоего захватил с собой. Вот. Он не хочет вылазить. Эй, ты ч ⁇ мой лодка Я, yeah, он <сёпчат> мою лодку угоняет. <сёпчат> Молодец. Поехал <сёпчат> я. Поехал я. Открываем ротов. Он ко мне опять тел. А ты ко мне? <сёпчат> да, только закрой двери. Говори, куда ехать. Я не могу сломать, я не могу сломать. А вот наконец-то <мывая> Ладно, я тебя жду а -а кого воды. Ты? Ты там едешь? Я тебя жду на лоске Говори, куда ехать. до моего старого дома нет? Где? Mm. <laughs> Долго-то там. Так. Я пойду, пока колокол позвонил. Mm. Что, на всякий случай прячется. Все. Подожди, я задолжен сидеть, я водитель. Давай. Да. А, ты свою хочешь еще поставить? Нет, подожди, я свою не Можно а мы на твою поедем? Угу. Или что? Давай, есть, значит... На, на, на твою, угу. да, на, Надо мою а еще... Я, при... я мою надо привязать еще на, да. дай угу. Давай тут угу. так Эй. Эй, почему Блин. Стой. Не смогу помочь. Не смогу помочь от. А то. -а -а. Я твою веревку захвачу. Да, нам да. отцеплять, да, отцеплять да. Эй, подожди, на бери давай, да давай угу, я сел ой пипец какой лагаешь да. да так лучше видно угу. подожди да, я, я сво... Я, сво... я свою лодку пригоню сюда. Ага. Блин, тут... Блин, я потерялся под водой. Плыву, плыву до моей лодки. Так. Так, где-то. Это не... Вали. Свалила? Я вместе с водкой, я Давай, пошли куда хочешь. Пошли. Не надо. Ну ладно. Ты как хочешь? Я, я поеду. Хочешь. Защищай меня, ага. Иди за тебя, да, если ты хочешь со мной еть. вон я вижу его, оплываю. Я плыву до этого льда. Ты чем? Там плывешь, да? Я не знаю, зачем я ломаю, но я почему-то руками ломаю. Так, вас мою палочку пригнать сюда? Мою палочку вон вон. надо. Ладно, придется опять бежать. А хотя зачем чем бежать? Тебе... А что, тут не, а просто пригоню сюда палочку, чтобы не уезжала моя лодка. Не знаю, зачем мне это делать. Где? А где ты? Простите, если помешал. А да, вот оно, Наконец-то. А ну, если если хочешь приезжай, я тут пока поеду туда, до этого льда. почему ну, похож... так не забудь что мы тут видео снимаем так все я привязал не знаю вам интересно смотреть как мы тут болтаем или еще что-нибудь ну не знаю ну ладно всем пока до новых встречи подписывайтесь на канал Ставьте лайки, ставьте свои колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и все.